Ну что, друзья? Полетели! Опять новые песни. Как всегда. Поехали! Он сидел на остановке, глядя его него совсем неловкий, бел хлеба, колодей кормил. Счастлив тем, кто родом Тимсом был, а прохожие не может. проходили с кислой рожей, кто бы их поддержал, ему помог. Бессерденьчие прохожих, Кот просить просто не может, Может, дарить помогу, поможет да Бог, а, а полабели так. С неба Остатки хлеба в бумажах они скривали, А Бук сидел на остановке, воряча взгляд. Они скривали, а потом сидел на нас с горячим гляд. Деньги были что в кармане, дал банжу на парандитание. Кто-то крикнул, сядем. С счастливыми глазами, Он трясущими руками, Значит день какой, день живёт. Сумка в Магазин пошел за хлебом, Лишь спасибо, мне сказал в ответ. Зреть толпы пропал, однако соле, он пайки незаметный, слава Богу, хоть одетый, Зреть толпы пропал, однако соле, а голуби летают над домой, они на мельском сыпны летят, ее, как брать. На крышах едаками, По при подвалах и в колодцах теплости, Агони летают над домами, Они на листьевах сытные летят, жилье, как правило, на крышах Жердаками, По при подвалах и в колодцах теплостях. Пару, пару, пару, пару, пару, пару, пару, пару, пару, пару, пару,